Пятку сейчас Отойди. Бла-бла опять там всем угрожает лицом. Так. Последнему ивенту. Ивент сегодняшняя будет такой более развлекательный, но плюс еще в нем то, что кто не играл за Кренездера, поймет, как он работает, как оно выглядит, как оно смотрится, как его прицеливаться, и потом будете хотя бы иметь понимание. Как работает гранадер на очень дальних расстояниях. Как хотя бы пробовать что-то делать. Все кто, все, кто не знает, на X можно выставлять себе дальность. Здесь вам понадобится дальность э, стрельбы с подствольного гранатомета. Вот этого, что у вас будет на, на этой карте. Э, откройте свою карту все. У вас есть э, черты. вот э, Синие синяя черта в которой мы находимся э, по, вот такой прямоугольник получается э, по этому прямоугольнику что с одной что с другой стороны разбросаны э, патроны э, можно пополняться сколько хочешь патронами на на на этих на припасах на припасах можно сидеть не разрешается стрелять, все остальное разрешается только стрелять с гранатомета и резать ножом, либо штыком. Вы убить противника можете только либо штыком, ножом, либо с гранатомета. Больше всего этого не разрешается не разрешается Не стреляйте, но что говорит. Народ, ты бери бил <связываем> Кстати, есть вопрос: а обычную гранату можно использовать? Влад... Э, Жека шприц можно использовать? Своих подымать можно, да. Э, по окончанию играется э, два раза ну, два раза. Одна сторона играет за два раза за британца, другая сторона играет два раза за британца. Каждый поиграет два раза за ту сторону, на которую они э, играют. Жизнь одна после смерти э, что да, делать? После смерти жизнь одна. Выигрывает. Появляешься на мспеке никуда не идешь. Да, у вас типа одна жизнь. Если все закончится очень быстро, сами решим, будем ли мы еще раз пробовать дальше раунды после четырех главных, которые пройдут, либо будем расходиться. По, по сути все. На карте вы видите, где у вас находятся припасы. Стреляя вам надо... Понимать, сколько у вас остается гранат, и когда вы захочете атаковать противника, надо понимать, сколько у вас припасов. Это первое. И второе, что если вы видите противника, который постоянно лежит на, на припасах, надо концентрировать огонь в первую очередь на нем. И второе, что лежать на припасах, говорю сразу, что будет, будет очень опасно и неэффективно, как мы, на, на мое усмотрение. Обычно, Не да, можно да. выходить и сидеть в кустах вдоль этого прямоугольника. Можно находиться только в траншеи, который идет по, по радиусу этого прямоугольника. Выходить также нельзя. За а, леди... что, подожди. по воде вот этой можно идти, так? Да, правильно? Входит. Входить, входить в саму траншею. Хорошо. Но выходить за куст нельзя. И в куст вставать, прятаться тоже нельзя. Все все расходимся, я сейчас перезагружусь. Сейчас... Обычные гранаты нельзя использовать, да? Нет. нет. Только штык либо. Нож, нож а, ну понятно. То есть можно обойму разрядить и штык насадить. А винтовкой пользоваться нельзя. Нет. Только гра только гранатами, винтовкой стрелять понял. пулями нельзя. Стрелять нет, нет, нет. Поэтому у меня обойма пустая. Лост, уезжай. Гамонами тоже, нельзя, нет. да? Нет, гамонки тоже. Нет. Если хотите, можете можете разойтись по эти две команды, пока по дискорду, и координироваться. Да, и так, этот это а да, я Тони, дам сигнал, чтобы ты на когда он напишет желтым или красным сверху старт это означает, что началось. Угу. Да. Давайте, кто там за объектом? уже останемся. Ну или давайте. Сейчас отойду на парочку. Британцы остались, да? То еще все тут. Ну, да, да вроде. 66 Значит так, говорят, сразу же, как только вы переключитесь сейчас на этот гранатомет, нажимаете правую кнопку, зажимаете X, только тогда выставляется дальний. Вы готовы, парни? Да. Сейчас, в общем, выставляется дальность только дана. И... да на Только 2, 3, когда у вот ты нажмешь правую кнопку, у тебя будет значение меняться. Сидите все в куче, потому что граната, когда падает, она тебе забирать по склэшу очень сильно. Старайтесь находиться один на другого как можно дальше. И раз, и раз это самое. И надо фокусировать, фокусировать нашу огневую.. О, как как, как минонетами считать, что стреляешь? Все, отчет пошел. Сразу пристреливайтесь. Откиньте хотя бы по одной гранате на максимально 250 Не... и выше берите. Погоди, ты рано побежал, это отсчет. Рано тебя побежал, да? Да, блядь, три. Так, отчет, пошут, ты же сказал отчет, блядь. Ну один, два, Что, старт? Ну типа это старший. Ну, ты сказал, ох, ехать, ох, снимает кто-то или нет? Я сейчас хранил последние пять минут. Я записываю сейчас. А как мы, можем, чтобы у них кто-то погиб? Все будет, все напишут. Ты налево упадет налево уходи, да ой-ей вон они кучкой концентрируются давай ты туда заходим гонаты туда конечно рванул да. Да. Да, сколько близко к нему ты можешь прям штыка резать или куда-то куда подходить ну к нему, уплотнить, да можно. Да, хоть да, если, если выйдем, подбежим. Же, да. если, у да. если у тебя получится, пробуй. Не, я понял, понял. Я думал просто, Помню. может, какая-то линия есть ограничения между нами. Просто все держится возле припасов. <связь> Мы пошли в контакт, ну бой. Вот на стол мне Да нет смысла, что таково это да просто, они тебя с гранат поебанут. Своих поднимают. еба, по мне кто-то пристрелял. Окончательно труп-то. Подбегает, бари... По... Бари... Игорь к тебе, по... тебе вплотную подбежал, тебя, блять. тебя И зарезал меня, или нет? Меня. Да, зарезал меня. Я бинтовался. спи можно стоять и смотреть, да? Да. Угу. Прятаться в кусте нельзя. Тебе чего-то нету, посмотрите. По-фау, разве не Обходит слева по краю. Ты один остался. Слева Сесть, так, да. Блядь, вы серьезно нахуй? Как вы так умудрились? Он, по-моему, кстати, тоже один остался. А он один остался. Или? Понял, блядь, он блядь. Был как вы могли так слиться? Ой, как... наверное. А что, сколько? Один раз можно, да? да. В смысле, я восстанавливаю. Одна жизнь дается, да. да жизнь ну поднял ну, союзник, может резко. Ну. да а, может а ты откинулся, да, значит, сразу? человек откинулся, я хотел его поднять, а меня его, это я не откинулся, я ждал тебя убили, потом я откинулся да, меня убили, я говорю, поэтому так, а мы хоть кого-то там убили, у них нет? ну я, по-моему, двоих а точно его? накрыл Иже. не знаю, потом подняли их, не подняли я даже ношу эту расхерачивал по центру, которая Распределитесь немножко, уйдите кто-то с нижнего, кто-то с верхней должен быть. Чтобы был перекласный огонь. Сразу вот расстояние да. выставки на 250 туда на максимум. Дальше будет видно. Вот от середины я стрелял 150, до них попадает да. Где у нас стоит эта защита? Там только один остался. Там один игрок остался. Один, Блядь. да? Мы пять я а, этот э, отсчет просто <звук> а вас сейчас э, перезаходит mm -hmm. А у нас это сломано. Кто? Бочки. Да, у Пойду я покопаю. Нет, копаю. Там нету смысла за ними почти сидеть. Ну, ну, все равно. Знаешь, все равно. Но... Ой, всем Сейчас по местам уже. Это сказать, что, типа... Возвращайтесь, Под... наверное. Да, на эти бочки. Возвращайся, Икай. Ну подожди, он уже, видишь, туда попишу. Вернись, вернись, блядь. Так то чет пошел? Еще не пошел, вообще. я сказал. Не пошел. Копайте баррекады как-то. А эти припасами повреждаются? Не, не знаю, да, это, пов... да, повреждаются. Но очень слабо, их очень трудно уничтожить. Трудно, угу. Динамит даже не взрывает вот эту хуйню, угу, пополняшку. Угу. они тоже я так понял. они это тоже это побежали они. да да да <с Claro> гляди на вот смотрите до центра где-то ровно 250 получается да нет по тактике что лучше сидеть или сближаться постоянно сидеть сближаться не выйдет но только когда у вас там останется один на один там или что-то ну когда патронов ни у кого не будет просто решит вообще мгновение они закидают тебя гранатами. Ты, конечно, можно было бы пойти ножами резаться. Не, это не вариант был. Ты пока бы туда бежал, он бы пополнился уже, и пока ты добежал бы он тебя гранатами ебанул бы. Не, ну кто-то же кого-то зарезал, да? <связали> меня ну, Зай, залезали, да, меня Нашего Игоря зарезали, да. Но я его потом туда гранату закинул, его разорвал. Так, два. О... бля, они уже гранаты пошли. Давай. Они уже так... О, я в рука Пашку пошел. Ну, хуя, ты совершенно... Договор взорвал. Никогда не обращал, внимание, что ее гранаты видно хорошо. Да. Да, летит видно. И нашу пополняшку хорошо видно, а их нет. справа по кустам обходят прям кусты заходят или там ручейком они, они там ручейком ну, ручейком ребята кто кинет говорить что справа слева да я тоже не видел пока о близко подошел где близко о. здесь вот да где дым разорвался где шлифт не могу попасть все разорвался я... все разорвал. Белого, Белого? Да? А, Белого разорвало белое разорвало Красиво, красиво получилось. Что? Понял. Все, ребята. Больше один. можем по. А, все, все. Один один. Это последний, который бежал, был последний? Один, Которого один. взорвали, да? Поплохнуло. Mm -hmm. да. Так, мы командами меняемся. Я hmm. думаю, еще один забритов сыграем, чтобы было давай. раз, и... давайте за закрепить, да. Это, наверное, последний тогда и... <звы> так что, видимо, А в них до, до них доиграют, <звы> Ну, по идее, да. Игорь, уже сам. Игорь. Игорь, подожди, надо сказать, что это наш счет там. Все, ходишь, все, все, все, я уходи. Не ходи в кусты туда постоянно. Сейчас, подожди, я, а за... я, я в кустах не сидела, как сейчас они делают, за ним, Я за ним а, сейчас езжу. Та он отсчет дает, блядь, пиздец. Но ты это. уже ж... три. А что ты хочешь? Так вон он наш, блять, посмотри, где лазит. Я не заряжен. Патроны близко. Беги в патронах слева тебе. Все, уху. Справа? Надо закинуть эти кусты. И слева в кустах есть тоже. По левой стороны ну, не в кустах, а слева стороне, с левой стороне. бежит разорвал попала его, его там в меня да стреляют с патронов блять меня ранили что так можно что ли меня с патрона кто попал Надо быть такими дебилами, блядь. Говорят же, блядь. Да не на. Я убили или нет? нет. Бля, меня Та убили? Пентовочного с... тебя убили или нет? Право, ребят. У меня справа, нет. Право, башкин очень сильный. Право, башкин. Он бежит фон, прямо фон справа к вам. А у него патронов нету, слушай. Он, он. Да. он с ножом. Вот она битвы Титанов. Граната, граната. Офигеть, красота. Еще один в центре, в центре прямо. В центре, да, вон у их точки. А, О, О, да. ровно Вот ровно это хорошо. да! Красиво! Отлично! Хорошо, летел. Где еще, где еще. Мелко, правда, видно, но красиво. Где-то еще есть, если не пишут еще. А, все. Все, сторонами меняемся. А. Гибнуть надо, да? Надо как-то закончить, чтобы посмотреть результаты, кто сколько набил. Ну, распаун прописываете. Или гранату все под ногу. Так, а что они вышли? А, они переходят. приходим Наверное, надо построиться, а. успеть, <как> подремонтироваться. Ну, кто поедет, подремонтировайтесь. Но у нас сейчас должно быть преимущество немцы перезаряжаются быстрее гораздо а ч их 6 нас5 ну один записывает наверное или дань туда -а -а. наверное, наверное. Да, да, это да. ч у нас 6 бэтчер да какой-то ли как он там я немецкий не знаю катарахтелка это блять ненавижу Парит, не так блядь? Блядь. Что так что еще раз Шниз, бехеры. Там угу. большой... Смотри. Угу, угу. Что, отремонтировать ту хрень или нет, или там да, она да, целая? Я... Так она целая да. вроде у нас. Да, Не вижу, куда-то торшки... Бля, они один... А, это... Давайте сразу распределяйтесь по этой, по зоне. Часть должна быть снизу, часть сверху. Главное посмотреть, где наши ящики лежат. А, кстати, а у немцев немножко труднее, у них максимум 200 а у тех 250. Ну, Вот легче идти дальше все или нет три просто нет. и летит дальше гораздо удобнее целиться они попадались по не, не могут это самое еще не вижу, где они. По кустам. там да по кустам сидят слева и справа да. где дерево там же а туда вон, же стреляет да. одного разорвал Они с респауна бегут или это они -то там бегут уже. Под левое дерево забрасывают. у кого-то разорвал. Давайте под правое дерево. Под правое теперь дерево все. Есть, проверь. В канале, в канаве прям перед тобой сейчас будет. Перед кем? Слева, слева. Кинг, кинг, кинг, слева, да. Вот я его подбил, нет? Мне просто кончились гранаты. Ну походу, граната не так Да, не, хотя я когда Лежи, лежи, я лежи, покажу, лежи. Я лежу, лежу, лежу. Кинга понесло жесть Кинг, <связь> <Okay, King>, смели Супермена <связь> <-Man 'a> запустил Отбитаю <связь> <связь> <связь> А бла-бла, вот от того дерева пролетела тебе граната, я прям видел, как она отстало, летела. Отстало, отстало. А, нет, справа, справа, которая. Вот. А, а по есть. центру кто-то, я не знаю, там наш или нет по центру. Не, не нет. нету там наш. Убил! А, красиво, красиво, да? Это у них заслон, три Справа вроде слышно. Право справа было, я не знаю где он, я пойду ножом его резать прикрывать это наверное может далеко просто, где-то там возле своего ящика кусает все, пошел его на шум резать ты пополнись, да? да, я пополнился сиди, сиди, слева, слева слева? близко, далеко от тебя? близко, 50 метров вот, по-моему, классно взяли, да и две гранаты а пофига нафига на машине поехал? Да, все, готов. У них есть еще, походу, кто? -то. Короче, скажите, чтобы чтоб, они не стреляли, задолбали, блин, стрелять с пулемета с этого. Да вообще кого-то сверху, сверху. Там толстая хернёй занимается так у них остались еще люди то они написали ну ребят ну это элементарно если не пишешь значит остались странно просто у них вон толпа уже там ну. бла бла давай по дереву пару а раз не по не дереву пару а раз справа которая меня Сейчас подальше подальше еще чуть чуть подальше логово. все убил ты значит. Я тигуру, он там сидел, сейчас я даже глянул. Они еще писали все. Так, а мне надо это. Я умру и появлюсь заново. Тупо. Я ранен был. Да, вот он труп лежит. Кто я ранен? Пену? Кто ранен сейчас? У кого есть именно ранение? Распаун и появитесь заново. успеть а успеете? Вон они, счет, они уже пускают. Возвращайтесь. Красиво Эрик, вот это слева что был возле пропасов, вот так красиво Да, красава, красава Кстати, то, что вот здесь вот у немцев 200 метров, я посмотрел, под дальностью так же 250 метров. нормально, что чуть бывает. выше да, поднимаешь, да, просто да, выше, целится а... удобнее, гораздо да, ну, маленькая. Вот угу. И перезаряжается быстрее, чем британец. Ну, Тоже да, пучный... А Мы по тикетам можем сделать что-то или нет? В смысле, по тике типа сменьшить тикет и поставить время. Ну, время, я не знаю, как менять, вот в том-то и дело. А тикеты? Например, поставить... Вроде, вроде что-то можно было там с сделать, вроде была команда, а вот время, как не знаю. Но вообще там да, интересно было бы стикеты сделать. Ну, чё не начало. Все, говорю сейчас запускал да, да попейте водички пока можете вот вот кто сейчас это сделал тебя или нет у меня не спал меня ранило подожди подожди надо обратно от кто выстрелил вот блять что за долбоюба говорят не стреляйте разрядите обойму полностью что-то разряжать, просто они стреляют. но ну, ну это не из наших, это оттуда. С это с той, с той стороны пролетело. Да, да, да, да. Там еще очень далеко для, для дисциплины, как у немцев, и понимание, это очень далеко. Минута целая ждем. Рауз сейчас это все или нет? Стоп. нет? Нет, Он пишет стоп. Три. Все, вроде бы. Все, я готов. все, уже написали три. С опозданием не приходит. Mm. Все, на начали опять стоп чё за хуйня а мелким слева вот старт пишет а потом только на большом появляется старт блять что блять за хуйня Само возле нас Разорвало. Как ты его красиво! Сука, пошел урезать а? А да. че он тогда -то, гранатой не ебанул? ебанул. Может, ты где да, где-то по правой стороне еще один. слева, слева где, будки Где слева еще раз где слева с нашей стороны возле их патронов двое пробежали дальние да видите он по, по центру бежит по центру да там слева ага, патроны бежит. Вода, прям рядом ползет, ползет рядом прям. Видишь, Игорь? Где? Где-где? Тут же? Чуть-чуть подальше. Подальше там внутри в траншеи ты не еще... Вот куда я стреляю. И траншеи у нас там один, на углу стоит накрыла Накрыло, место. Игорь. Игорь, поднять, накрыло. Сейчас попробуем. Где он справа где-то? Нет, это слева где-то Там слева где? на углу где-то. Где Ой, прошли. слева, справа, справа я счет Справа слева, на углу справа. Прямо на середине возле тебя. Здесь. Был далеко, не прямо рядом. Где-то это был выстрел именно так. Противника не вижу, где вообще есть. Слева здесь есть, где-то есть. <связывается> был один там да, вдали слева. Вдали а -а -а. был один слева. Понятно. Не знаю сейчас как. Он там у тех левых патронов все не отходит. Акля, мире нам лучше гивапнуть наверно подожди пока не гивапнуть пишет продолжение реально сейчас напишут что следующий раунд и он типа посчитает что блять не гевапнуться у них там что-то msp не, не это самое неактивно там ну, уже неактивно блять а стоп нет да я тоже не дан у них там две мски вообще Мы же к ним вроде так близко не приближали, чтобы mm -hmm. у них МСП могло заблудиться. А я тоже так да. Че вы верну? Че пристрелю сейчас, сука? Ходи. Вон, что то пригнали у них в машину. Че вы там не появляетесь? Мы что, выиграли или нет? Я их вывоз. А чё не в окопе? Потому что здесь кусты, а в кустах прятаться нельзя, это не, не как вы там, крысы бегаете, Да, я видел, блядь, вас, ваших тут в траншеи положили, блядь, крался там. Все, мы, по идее, выиграли. Так, я гивапаюсь пока, гивапайтесь, у кого ранение. Он опять пишет. пока прикроем, пока ребята не стали Подождите, нет. А? Просто. просто меня так это раздражает, тупо не понимает как можно. Ну, Записал, я... типа выиграли старт, все, да? И... писать, да, если ты, если не готовы. Блять, ну, Джека, ты написал один, вот смотри, у меня, блядь, еще 12 секунд, блять. Я не знаю, где ты лазишь. Мы уже давно за закончили эту самую катку. Да Даже я, откуда я знаю, уже, закончили, закончили мы... да, и откуда знаю, что закончили. Закончилось. Можно было переистить. Да, ребят, 10 секунд, это 10 секунд. Он написал стоп, они выиграли, блядь. Я ебу, что там было. Пока возник под видео не сказал, блять, что мы выиграли, блядь. Может это вон писать, чтоб ты понимал. Ребята, прямо... слева, слева зашли. Они уже подползли с лево. Сильно близко или нет? Слушай, я думаю, где-то от середины. От машины. Вот где у них машина там стоит. Фон. Немецкая. Где ты лазишь, блядь? На карту не посмотрел, блядь, что нас там шестеро. Написал, что готовы, блядь. Я позицию нихуя не занял. Ну вот и, блядь, послевали. Блабла, ты разорвал кого-то? Я не знаю, блядь! Воу. меня, блядь. Я в своей стороны убил одного. Близиста бывает. По траншее тоже бежал, Давай страна, сторона пустая, да? Право я убил только что. Еще вот. Есть, еще один. Не знаю, убил, конечно. Красиво, вот. красиво, да-да-да. Разлетелся, красиво. Сейчас двоих, значит. Возле и патронов, и... Сл... Возле возле патронов чуть -чуть. слева. А, возле наших да. их патронов? Да, но ну, их не наш. Я иду по тут надо построить смотри, красиво а где где хотя бы какая-то информация жека где-то справа и слева в углу тоже вроде стреляют Вон по Игорю лупят два, скорее всего, залпа было, значит два человека у него с той стороны. Как бы быстро не успели бы выстрелить один. У этой у их Джека с твоей стороны, где они там пополняются, Тоже уже такой же подбежал пополняться? С правой стороны есть. Попробуй поднять, а ну, хотя он сюда пристрелен. Попробуй поднять, может, попробуй. Сейчас я войду. Обойди траншеи, глубоко чтобы они не видели, где ты идешь. Справа уйди назад и траншею спряшься. Только зарядись. Игорь, справа идут по траншеи. Траншею зашел справа. Да пробуй отойти. Убежать просто. Он прямо перед тобой, Игорь. У них патрона на этой стороне. Во -во -во, туда, да, да, да туда. Все правильно, бьешь. Еще он уходит правее. Правее уходит. Вот это взлет. Вот это кадр будет. Так, взлет. Я к тебе ползу. Лучше подошел бы, бы на траншей назад. Я прям с у, у края лежу. а так будешь через все полете зачем идти какой-то тем был это самое пристрелено не знаю говорит его Он прибил, был пристрелен на это место где он меня... кстати по игорю тоже начинает он видно его заметил Да, я даешь говорит надо уйти на траншеи назад но ну, это тот вот у левого <звук> их кормушки вот он опять подбежал кормится подбежал кормиться где слева справа слева слева слева левую нашу сторону их не лево кормушка. он покормился и опять к каналу убежал Но уже поздно он уже отскочил оттуда вот видишь ответочка тебе надо уйти сейчас траншею и траншею пройти и он не будет видеть какую, какую сторону ты будешь идти ко мне подойти попробую поднять я на, на машину залез смотрю с машиной так далеко видать да наверно так же делают надо пользоваться он опять кормится опять кормится подходит кормиться да пусть пусть мне главное сейчас жуку поднять кстати делают так он покормился и ушел опять туда же на свое место влево уходит да да да да он в эту канаву вашу левую но по канаве не ходит он оттуда с угла бьет а, видишь что он ушел до поригоре нет, он сюда не идет, он там остался, возле камеры. Он стреляет, я имею в виду, куда? Он стреляет в кормушку, в нашу, в тоже а -а -а. левую. Значит, он пристрелян Вот он сейчас немного влевеет. Да -да -да. да, да, да. Ему видно, кто-то информацию слил, что вы там поднимаетесь. Он опять кормится. Уходим как раз на момент. Он уходит на другую сторону, направо убегает. Он убегает направо к той кормушке. Угу. О, он, о, в... близко падает. он встал по центру, опять возвращается к левой кормушке. Опять идет, не спеша. Нет. Игорь, только не вместе, Игорь, только не вместе. Слушай, он что-то тут танцует тут В середине туда-сюда, туда-сюда прыгает. Между двух кормушек стоит у них. Там, а сейчас я пошел на правую сторону. Да, отходи, сейчас будем просто пробовать. Все, э... он походит к левой кормушке. Фокусь сейчас, сейчас будем. Только мне надо пополниться, у меня один остался. Да, иди на правый пополняться. Все, он все он думает, что мы здесь слева. Все, он уходит на правый фланг. Игорь, к тебе направо. Направо ушел. уходит, да? Да, ушел, ушел направо, да. Кто и кормушки? Правый. Пиду сбежать. Да, справа стреляют. Я его извиняюсь. Стреляет потерял. по мне, он, он в мою сторону стреляет. Пустые мешают. Он идет, идет по в полю. В Он Виде. по полю идет по середине. Да, с правой стороны кустов по полю вижу. Отлично, есть попадание. Готов, готов, есть, есть, есть. Все? Отлично. Забрал я его все-таки в конце. Да, молодца. Я с моей стороны по нему полетел. Близко был, да. Бы. В общем, они также залазят на машины и смотрят э, и дают Ну а что, может быть. Не, я на, я на всякий случай говорю, я на админке летал, ну, все смотрел. но ну, слушай, интересно дают... же все-таки. Я к тому, что если начнут обвинять, что вы там. еще 2-0, да, получается? Мы победили. Они на машине идут, баблад. Быстро сорись с нам этого кинг тайгера. Да нахуй. Не, я не приветствую это. Ну он, смотри, они к нам едут. Окей. Okay. Что все? Я так okay. понял, раз они едут к нам. Смотри, видишь, что творят? Okay. Давай, okay. киндзальбер, okay. быстрее, быстрее! Cześć, nasz niecham. Cześć, pobega. Ja za Такие на другую карту там, чтобы здания были и бегать надо было, а здесь просто поле прямо здесь неинтересно. А другую карту надо, карту надо будет, что-то делать. У меня есть задумка тоже. Отлично, да. <звы> <звы> Чем мы делаем? То есть, я так понимаю.